Доброе утро, друзья. Утро у нас начинается с похода в парикмахерскую. Дети пошли подстригаться. 9 часов утра сейчас. Писала их так рано, потому что думала, мы сразу отсюда поедем в детский сад. Но сказали воспитатели, не приводите, уже так поздно. Я просилась половину на 11, -му. они сказали у нас такие правила, что нельзя. 9 часов садик закрывается, и все. Поэтому уже тогда оставайтесь дома. А мы сейчас с Яном сидим и ждем, когда они наведут свою красоту. Хотели погулять по парку. Здесь недалеко парк. Но дождь идет. Идет дождь. И мы вот сидим тут, греемся в машине, периодически мультики включаем. Сейчас ребята закончат. Мы поедем в торговый центр, в магазин, на... покупать им нарядные рубашки. Завтра у мальчишек репетиция ко дню Святого Николая. Поэтому они должны завтра быть нарядными. Должны быть каких-то светлых, но в идеале белых рубашках, поэтому сейчас будем искать эти белые рубашки. А в пятницу у них уже утренний, поэтому вот нужно подготовиться. А после Святого Николая сразу начинаем подготовку к Новому году, потому что там костюмы пойдут. В общем, буду уже заниматься с понедельника и костюмы. Нам уже выдали новые стихотворения к Новому году учить, поэтому есть чем заниматься. Так, зашли в Айкики, здесь какая-то Перестановка необычная, непривычная для нас. Ищем рубашки. но, 289, но это мужская. Так это, это не... ж... Что-то рубашек нет. Мы здесь! Но рубашка... Это неправильно. Ну, может... это симпатичная. Но симпатичная. Бровочке. вообще она а такая прозрачная это черная светлых нет вообще ладно пойдемте в другой магазин тогда намеряем ша... о нет она огромная по моему или нет это вот. отдел и о. А ну посмотри на меня. Некрасиво, да. Давай помери синюю вот эту. А ну покажи. Маме покажи. Ой, симпотная. А ну посмотри, посмотри зеркало, в зеркало на ну, себя. Вот где зеркало. Вот, вот, вот, вот иди. Сюда, сюда, сюда, сюда. Сюда. Смотри. Нравится тебе такая? Взять вам? Да. И, вот И такую Рена, да? Ты салат Да. Пить хочешь? Я Пать хочешь? Я не Устал? Ну, сейчас, сейчас отдохнешь машинки, будем ехать. Да, цвет симпатичный. Да, Обступили маму, мамы и не видно. Мама даже не может посмотреть на себя. Вы меня окружили? Все. Все, идемте на кассу. И все. А в рубах кино не купите? Нет. Здесь не нету, сынок новогодней тематика, пледы, елочка, это ну, для сервировки я... стола, а, а да. я купил прикольничек, да, я вижу, ой, варежки, мне, кстати, надо, надо было бы обновить варежки, Кстати, очень мило. Какие-то красивые подарки. Нет, не возьмем эту елку. Снеговички. А ну давай сюда. Ренат, пожалуйста, Смотри, а ну здесь такие сорочки. Ну смотри, есть рубашки. Есть рубашки? Ну есть, ну блин, цена один раз. Смотри, какие красивые. Сахарница. Прелесть. Да, звезды. Коробки под печенье. Так, а ну давай смотри, человечка. Нет, нету тут человечка. И тут есть Санта, есть снеговик. Ой, а нам бы человечек наш найти. А ну посмотри, сыночек, может, ты найдешь. Форма с человечком была. Олень есть пряничный человечек. Смотри, мы ищем форму с пряничным человечком. О, да. Ну, по-моему, нет. Так аккуратно не. О, где Да. Пряничного человечка нет. О, давай, где-то магнит. Елку деда, деда Мороза, сапог, человек. оленя, еще деда Мороза. Даже с ушками оленя. Так, пойдемте, мы отвлекаемся от главного. Нам надо вообще-то рубашки. Прикольно. Какое блюдо красивое в виде Товорот, ёлки. Как? Ну, это, я так понимаю, а, для сыра. Это сыр. керамика? Да. Я... Это для подачи я... просто. Да, можно сырную тарелку здесь я... сделать Красиво. А не будем? Нет. Мама, а мы ну, машины не берем. Тут чашки очень красивые на а вот Чего только нет. Мама. Все, пойдем. Нет, сынок, мы не берем это. Мама, мы Пойдем. Да. Здесь сюда. ну мы не По рубашке ищем? Ищем. А ты сможешь какие-то станды и то плохо Так, я пытаюсь понять, где рубашки. А ну хорошо, извини. Я в шоке просто. Я просто в шоке. Сейчас мы еще тут пройдемся. Нет. Не пойдем, пойдем я. Нет рубашек, пойдем. Так, ну, одна рубашка есть, нашли. Но С бантиком. А я, я снимаю вы... тебя. Я снимаю так на видео. Фотка. А, фотку сейчас сделаю. Сейчас посмотрим, что Рената. Что у тебя? Давай я тебе помогу. Бантик завязать. Тебе надо подворотничок его. Понял? Ой, она так светится. Ну, покажись, папе. Это же красавец, только светится сильно. Размер да, его? Очень сильно. Такая как тряпка просто. Да. Ребята, мы уже дома. Три пакета вещей, смотрите. Сегодня так удачно скупились детям. Прям и акционных много вещей, которые мы нашли. Такие вот нужные, там, дучки. Вернее, штаны нужны были детям. Сейчас покажу. Купили белые рубашки, но, ребята, какие белые рубашки я не находила, они все как будто бы просто не пошиты. Поэтому уже взяла, думаю, ладно, все равно это на один раз. Максимум, куда еще они наденут, это на Новый год, и то не факт. В общем, вот две вот таких рубашечки мы приобрели. Сейчас я их буду сначала постираю. Потом погладим. Завтра их уже нужно с собой дать деткам, потому что завтра у них генеральная репетиция, я уже говорила. Так, А вообще, я вам хочу сказать, ну я уже начала понимать, почему так стоят дорого белые рубашки. Магазины, видимо, понимают, что на утренник требуют, поэтому цены на рубашки запредельны. Я зашла в один магазин, Говорю, у вас есть рубашки? Я не знаю, какое название, в общем, такой малоизвестный, честно говоря, магазин, но вещи хорошие. Да, она говорит, и спрашиваю, рубашки есть у вас на детей 6 лет? Да, говорит, есть. Показывает мне стойку, где висят детские рубашки, много, очень много, и все таких приятных, красивых оттенков, и практически 6-7-5 лет беленькие рубашки, вот хорошего качества. Не простынь, как везде, а хорошего вот такие приятные, долго будут носиться. И я смотрю на цену и вообще не верю своим глазам. Рубашка стоит 980 гривен на 6 лет. Я такая смотрю, говорю, это цена? Она говорит, да, у нас такие цены, но мы дадим вам еще там 10% скидку. Я говорю, ну у меня вообще двойник, как бы для меня это дорого». Что, чтобы вы понимали, мы Ренату вот в этом году на 6-7 лет зимнюю курточку купили за 800 гривен. А тут рубашка стоит 980 гривен на маленького ребенка. Я не знаю, как в России, может быть, в России это нормальные цены, но в рамках Украины, ну, это дорого. И она мне говорит, ну, ведь это качество очень хорошее. Я говорю, да, я вижу, что качество хорошее. Это испанская торговая марка, очень известная, качественная. Я такая, стоп, испанская торговая марка. Мы, когда были с Сережей в Испании, мы купили детям некоторые вещи, мы купили им брюки, там футболки, вот брюки они по сей день носят вельветовые, мы покупали по 3, по 3 евро. Да, мы тогда были в период распродаж, но все равно... В каждом масс-маркете известного бренда очень приятные цены. И со скидками, и без скидок. Но 980 гривен, это почти 1000 гривен. Это 2000 гривен дать за две рубашки для детей 6 лет, которые будут использованы ну, максимум два раза. Это на день 19 Николая и на Новый год, если они захотят их надеть. К рубашкам взяли вот... Такие галстуки. Но это дети увидели. Дети захотели, попросили, потому что давно они просят галстуки. Они нашли у нас коробочку, в которой лежат папины галстуки, которые он уже носил, можно сказать, в прошлой жизни. Это все галстуки пораскручивали, начали ходить примерять. И у них вот такой высокий интерес к этой детали. Вот смотрите, какие новогодние галстуки такие. Люди в черном, еще не хватает черных очков, и вообще супер-пупер по-новогоднему будет. В общем, с рубашками мы определились, рубашки есть. Все, я довольна. Да, цена рубашек 250 гривен каждая, но это, это самая дешевая цена, которую мы нашли. Дешевле я не нашла. Все остальное, вот там, где тоже со скидками, вроде таких доступных местах, там мы в Остин заходили, там много белых рубашек, но там, к сожалению, по 400-450. Мы купили не Испанию, а Турцию, тоже нормально. Нам и Турция, и Украина подойдет, мы не балованные взяли две шапочки теплых вот таких вот у нас есть правда такая салатовая шапка но качество здесь намного лучше вот не поняла а мы там белую мерили да да да мы остановились я что-то подумала что мы белую и салатовую купили нет мы купили белую и синюю темно синяя синяя была лучше на марке Приятное такое качество, была скидка на них, со скидкой они 130 гривен. Купили перчатки, одни коричневые, другие бежевые с коричневым, ангоровые, теплые, плотная такая вязка. Мне хотелось бы, конечно, купить на зиму такие вот, знаете, плотные баллоневые, чтобы они не промокаемые, но пока не нашла в тех магазинах, где мы были, на девочек было, на мальчиков нет, на мальчиков более активно разбирают, но я думаю, что в ближайшее время я... Найду. Так, или закажу по интернету. Дальше две белых футболки. Это под рубашки, потому что пошиты из такой специфической ткани. Видите, она светится немного, поэтому мы под рубашки будем надевать вот такую футболочку. Белая обычная футболка, всего 64 гривны, но 64,50. Это вообще даром. Так, я только не поняла, почему у меня три футболки. Раз, два, три. Странно. Ладно. Это, наверное, кто-то перепутал. Ладно, белые футболки по такой цене не помешают. Еще купили спортивные штаны Марку и Ренату. Это я купила для детского сада, потому что для детского сада у них практически нет таких штанишек в которых им было бы удобно. Они ходят, у них там брючки, джинсы, а это, как правило, всегда ну, немножко сковывает. Мне так кажется. Хотя они говорят, им удобно, но мне кажется, им в спортивных будет намного лучше, когда они в группе находятся, поэтому пусть будет. Еще вот такие вот гольфики или водолазки, как многие любят называть, все по-разному. Кто как хочет, так и называйте, лишь бы вам было удобно. Очень приятная ткань. Это ангора. Такая, знаете, не колючая, приятная на ощупь. И высокая горловина, то, что нужно. Темно-синий взяла гольфик. Два вот таких вот бежевых, молочных, нарядных. Немного размеры, на мой взгляд, не соответствуют. тут 116-й просто утонуть можно в 116-м. А в других магазинах мы уже 122 покупаем размер, поэтому... Как бы я взяла 116, но он огромный, он как 122 выглядит, я думаю, на следующий год они тоже будут носить их. И вот такой приятный голубой цвет, это все ангоровая ткань, очень-очень мягенькая, приятная к телу, они померили им так хорошо, и вот это такое горлышко высокое, прям прелесть гольфики темно-синие, немножко другого качества, такие тоненькие, это, допустим, под какую-то, может быть, рубашку, либо на весну тоже два одинаковых взяла. В принципе, другого цвета и не было. там только розовый и синий, поэтому и здесь горловина такая невысокая, ну, тоже качество ткани приятное, не знаю, что это за состав сейчас. А, написано 95% хлопок и 5 лайкра Ну, вообще замечательно Просто чудесно, что это хлопок Вот поэтому и приятно на ощупь Так, колготы еще взяла Вот, ребята, вот смотрите Это значит, пошли в общество Пошли в детский сад Не было надобности в таком количестве вещей А теперь эта надобность появилась Поэтому пришлось детей одевать Взяли такие колготы новогодние, серые и черные со снежинками. И завершающим этапом у нас была покупка вот такая вот куртка. Там мы взяли для Марка. Дедушка с бабушкой подарили денежку им. Часть денежки они отложили в копилку на поездку на море. А часть я говорю, ну давай Марк, посмотрим тебе куртку. Такая вот. Мех натуральный. Вот, это такой будет подарок теплой дедушке с бабушкой. Девочки, кто спрашивал за трикотажный костюм, который мне Серёжа подарил на день рождения? Вы у меня просили ссылку на интернет-магазин, он же мне не в интернет-магазине покупал. Это я рассказывала, что я себе хотела заказать в интернет-магазине, но, к сожалению, мне потом перезвонили и сказали, что сняли с производства тот фасон, тот цвет, который я хочу, и они вернули мне деньги. Название магазина – это то, что я могу по бирочке сказать, которая была на этом костюме, магазин «Позитив». Я точно знаю, что есть в караване этот магазин, на втором этаже, по-моему. Все. Пошла я собираться к завтрашнему дню. Честно сказать, я очень устала за эти дни, потому что ну, вот эта вот предновогодняя суета, связанная с детским садом, мы так как-то молниеносно ворвались, вот как раз в тот момент, когда много утренников, много праздников, много всяких разных поздравлений, и Мне тяжеловато немножко. Одни стихи выучили, нам уже выдали другие стихи к Новому году. Там уже в чате обсуждаются еще новые темы, плюс там фотографии. Утренник к Новому году, сейчас этот пройдет, потом к следующему готовимся. И скоро увидимся. Целую, люблю. А, спросили у меня недавно, э, пришел комментарий, я его как раз, вот он, только его написали, сразу я его увидела, комментарии там за марка спрашивали почему вы его почему вы разрешили ему танцевать танец звездочки он ведь мальчик ну во-первых там э, сколько три мальчика и три девочки они танцуют парами, это танец парный, и они там соединяются, в общем, красивый такой танец получается, и не знаю, что... что вас удивило в этом, все в рамках приличия, все в рамках допустимого, поэтому, ребята, все норм.